чем ассасины и тамплиеры больше всех нас если мы не сможем остановить его этот месяц станет последним последним для всех зловещая дата близится 21 декабря 2012 -го. никто не знает что она принесет лишь то где нам надлежит быть в этот день Задумка игры сложна и многогранна, поэтому для большинства Ассасин — это игра с открытым миром, где в роли профессионального убийцы можно бегать по городам и полям разных исторических промежутков. Цель — убивать всяких негодяев, по возможности стильно и бесшумно. В третьей части стелса, кстати, стало заметно больше. Управление сделали чуть проще. Паркур требует зажать бег и очень редко нажать прыжок. Крюков цеплялок нет, что не мешает быстро перемещаться по крышам и взбираться на вершины башен. Даже интригующая беготня по веткам не вызывает никаких проблем. В битве главное парировать удар, а затем выбрать — бросок, пробивание блока или контратака. Тактика простая — если враг крутой, то сначала пробиваем, затем добиваем. Есть стрельба, но мушкеты и пистоли долго перезаряжаются. Остались бомбочки, отравленные ножи, всякие топоры, мечи, скрытые клинки, само собой. Из нового шенбяо, или, как в игре, «Дротик на веревке». Скуры особо ценных животных, вроде пумы или медведя, выгодно купят владельцы магазинов или бродячие торговцы. Деньги нужны для покупки оружия и костюмов, а также для пополнения запасов, чтобы друзья-ремесленники имели возможность что-нибудь смастерить. Разные сорта древесины, разная руда, цветочки, мясо, создание новых предметов, караваны, торговля. Никогда еще экономика и развитие поместья не казались такими удачными и продуманными. Что Юбисофт вообще каждую мелочь сделала интересной. Сбор листовок и перьев — это мини паркур испытания. Даже путешествия по канализациям обыграны. Чтобы открыть точки быстрого перемещения, нужно побродить по-настоящему подземному лабиринту. Придется вручную зажигать светильники, чтобы не заплутать, а также решать несложные задачки, чтобы открыть двери касательно багов. Увы, не без этого. Застревания в камнях, провалы в текстурах, подтормаживание – Вещи не критичные, но неприятные. Самое печальное, когда в бою некорректно сработает блок или другая команда. Встречаются откровенные глупости, например, паркур в опере во время спектакля. Будто никто не заметит дурака, цепляющегося за балкон. Есть и кинофейлы, вроде говорящего закрытым ртом капитана. Живо нашканцы! Как же хорошо, что некоторым играм можно простить недочеты. Ассасин слишком хороший, все остальное поправят патчи. Великолепная 20-часовая основная кампания, гигантские просторы, масса фана и развлечений, лес, животные, морские сражения, Нью-Йорк, Бостон, Джордж Вашингтон, реальные исторические события. Даже без упоминания достойного онлайна поводов предостаточно. Поконим, господа! Обеспечим самому скандальному шутеру на земле горячий прием, И пусть тот, кто презрительно кричит этого гиганта Школадути, прикусит свой дерзкий язычок. Ибо мы тут не язвить собрались, мы здесь, чтобы раскрыть правду! Трей-Арк, oh, в общем, решила повторить подвиг Infinity World. Black Ops 2 это как первая Modern Warfare, только модно делаем не современность, а тему ближайшего будущего. У бойцов понтовые киберачки, дроны и прочие роботы управляются с помощью F1, F2 панели на левой руке. Прицелы заботливо позволяют видеть врагов еще за стенами. Основную часть времени проводим в 2025 году. Играем за Дэвида Мейсона, сына героя прошлой части. Пытаемся с помощью баек одного знакомого персонажа, постаревшего Вудса, понять, почему очередной мега-террорист Рауль Мендес обозлился на весь мир. Лирично-семейная история разбавлена Афганистаном 1986 -го года и другими приветами из прошлого. Там приходится управляться с калашами, лошадьми, мачете. И это, конечно, разговор отдельный. Не станем отрицать, благое просветление в редкие секунды касалось авторов Call of Duty. Ближайшее будущее как раз то, что нужно — нелинейные эпизоды, которые которые влияют на финал, заставляют пройти компанию заново. Тактические миссии на манер «Ицком» тоже супер. Есть общий вид с беспилотником и управление всеми отрядами сразу. При желании можно переключиться на вид из глаз, так сказать, вселиться в бойца или турель, чтобы лично принять участие в сражении. Есть попадание! Ему конец! Революция могла случиться, если бы не Игого Безумие, не идиотски примитивная механика. Знаете, чем 2025 год отличается от 1986? Тем, что ты видишь врага еще до того, как он появится из угла. Нахрен такое игровое будущее. Call of Duty, конечно, всегда был тупым и прямлинейным, но Black Ops 2 превзошла все ожидания. Десятки миллионов человек купят по факту дорогой и бомбезный ремейк пародийной Duty Calls. Троярк oh. официально подтвердила, что польские разработчики делают шутеры мирового уровня. Call of Duty, конечно, все равно круче, но лишь потому, что здесь более интересные карты в онлайне. Игру следовало бы назвать зомби оптс. В том же сингле враги недалеко ушли в развитие от безмозглых мертвяков. Главная причина, конечно же, зомби-режим, который эволюционировал до полноправной части игры. Теперь это так же важно, как одиночная кампания и мультиплеер. Самое ценное — режим «Транзит», который предлагает огромную карту, кооператив и подобие сюжета. Очевидная завлекаловка для фанатов Left 4 Dead. Есть еще классический режим на выживание и схватка команда на команду. В последнем случае противников людей нельзя убить, но можно насолить им другими способами. Трудно поверить, но авторы сумели переборщить с трэшем и простотой. Есть и другой момент. Black Ops 2 по силам вашей бабушки, но понравится только своим. Эдакий между собойчик для 20 миллионов. Рекомендовать игру всем не получается. Только тем, кто любит онлайн стиликод и разборки зомби. Главное правило всех современных шутеров гласит — если в первые минуты что-нибудь не взрывается, то это плохой шутер. Но Medal of Honor нет, она не такая. Есть и еще одно внутреннее правило Electronic Arts. Если Frostbite 2, то в начальных сценах обязательно должна быть вода и много засветов. Иначе не поймут, что движок крутой. Так было в третьей Battlefield, так должно быть и в новой медали. Наконец, каждая крутая игра должна уметь взрывать вертолеты. И неважно, что эти самые вертолеты остаются целыми после выстрела из базуки почти в упор. Даже стекла на месте. Хорошо. «Данжер Close решила не менять представление о шутрах. Все приемы известны и лишь чуток додуманы. Например, обязательные взломы дверей. Теперь можно выбирать, как именно бойцы проникнут в помещение с помощью ноги, фомки, либо томагавка. Чтобы открыть новый способ, необходимо набрать определенное количество хедшотов при прошлых взломах. Такая, можно сказать, мини-игра. Еще из нестандарта. Реальная необходимость выглядывать из укрытий и много ползать. Мол, мы тут не тупой код делаем, можно и пулю в лоб схватить. Окончательную точку ставят слезливые моменты из обычной жизни оперативников. Страхи за семью, непонимание близких, болезненные синяки. В общем, нелегкая эта работа. Папочка. Электроники действительно не стали делать свой Call of Duty. План оказался коварнее — завалить неприятеля клонами Battlefield. И дело не в одинаковом движке, ощущения от стрельбы очень близкие. Разве что темп более размеренный. Назовите Warfighter игрой года, но факт останется фактом. Сингл вышел максимум чуть иначе, чем у остальных. Если вам нравятся современные бабах-шутеры, проблем нет. Отлично проведете время, побегайте, постреляйте и снайперки, роботом поуправляете, цель подсветите для ракет, насладитесь дурацкой поездкой на автомобиле. Но не ждите обещанных, берущих за душу спецопераций. Авторы забили на увлекательные сюжеты и предпочли затусить с группой Линкен Парк, а также свести счеты с бывшим начальником. Многие сотрудники Danger Cloes ранее трудились в Треарк. И приглядитесь! Один из плохих шеи медали удивительно похож на главу Трейарк Марка Лами. В связи с этим некоторые шутки персонажей приобретают особенно элегантный детсадовский оттенок. Если вдруг со мной... Что-то случится? Отдай моей бывшей. Для слишком ранимых повторим — игра не вышла отстойной. Просто ничего необычного. За исключением, пожалуй, одного — мультиплеера. «Сражайся за свою страну» — невероятно крутая идея. Теперь вы не просто убиваете врагов, вы представляете нацию. Честь России защищают бойцы отряда «Альфа». И успех каждого влияет на глобальный рейтинг страны. Как раз то, что нужно, чтобы привычные, в общем-то, стычки заиграли новыми красками. По механике нечто среднее между Call of Duty и Battlefield. Разумеется, ибо другое не продается. Такой расклад радует не сильно, но затея с глобальным соревнованием реально спасает. Еще круто, что можно объединиться с другом в команду и получить ряд бонусов. Скажем, если напарник прикончит вашего убийцу, вы немедленно воскреснете. Выделяется и хардкорный режим, где можно умереть от одной пули. Советуем вообще не трогать сингл, либо пробежать его ради прикола. Мультиплеер самое интересное из того, что предлагает игра. Он, собственно, ее и вытягивает. А западную прессу не слушайте: они обижены, что им копии не прислали до релиза, в отличие от нас. Ведь мы, как никто, умеем здраво смотреть на игры. Criterion Games в 2008 году официально стала королем аркадных гонок. Улетная бернаут Paradise взорвала не только чарты: открытый мир, сумасшедшие скорости, офигенские аварии. Все это еще и сорвало фанатам крышу. Для продолжения британцы не стали очень уж сильно менять концепцию. По-прежнему полностью открытый город, чуток бездорожья и гор, билборды, решетки, развлечения чуть ли не на каждом светофоре. Количество режимов сократили, аварии упростили, добавили копов, автолог, лицензированные модели, другое название. Вот только все равно вряд ли кто не вспомнит о Парадайсе. Окей, okay, поверим, Лен. Что дело именно в этом, а не в продажах и лицензиях? Кстати, вы бы отказались от своего имени ради Порши, Мазерати, Ариэль, Бугатти, Ламборгини. Не марки, а настоящий афродизиак для автоманьяков. И ведь теперь даже самую крутую тачку можно заполучить в начале игры. Надо лишь найти желанный спорткар и нажать одну кнопку. Чуть сложнее с лучшими гонщиками Fairhaven — города, где все происходит. Чтобы заполучить их авто, надо сначала выиграть у них непростую гонку, а затем поймать их в городе и разбить. В остальном никаких ограничений. Забудьте о нудной карьерной прокачке, валюте, гаражах и всяких станциях. Покраска, ремонт, пополнение нитро — все происходит на заправке. А гаражей нет вовсе. Поменять машину можно с помощью Easy Drive. Это такая панелька быстрого доступа в левом верхнем углу экрана. Там же можно сменить апгрейды, выйти онлайн или выбрать ближайшее соревнование. Апгрейдов не густо, но они влияют на управление, что гораздо важнее наклеек на капот. И самое крутое — можно прямо по ходу соревнования, скажем, выбрать подходящие для бездорожья шины. Если вы не подключены к сети, то прелесть этой игры пройдет мимо вас. Ведь нет ничего приятнее, чем разбить билборд с фоткой друга, побить его время в гонке, либо утереть ему нос в онлайне. Мультиплеер необычный, без лобби и прочего, только нон-стоп соревнования. Каждый этап состоит из пяти заданий. Гонок, испытание на самый длинный прыжок, самую высокую скорость, очки дрифта. Станете лучшим? Тут же забудьте об этом. Очередной этап стартует почти сразу. Будет лишь минутка, чтобы с кем-нибудь пободаться. Аварии, сделаны хуже, чем в Burnout, зато меньше отвлекают от самих конок. Заданий в сингле немного, необходимость заново прокачивать каждую машину удручает, но мы не зря сказали, что главное — это онлайн. Что печалит, так нечестная и агрессивная полиция. Проще раздолбать преследователей, чем удрать от них. При этом за поворотом наверняка окажется очередной заслон или шипы. Весьма тягомотные покатушки. Отвлекающих пылинок, засветов, опасных углов и внезапного трафика много. Но тут уже надо водить поаккуратней. Да и вообще минусы не сильно портят впечатление, особенно если играть часок другой после работы. И последнее. Most Wanted позволяет прокатиться на русской морозе. А это чуть ли не единственное русское авто, которое не только заводится, но еще и жмет нехило. А, этот ужасный век настал. Все то, что было дорого, годами попрано и пущено в утиль тому причина шеленца и блядское ее же настроение как только очень продрала так сразу начала крушить и так весь мир что бочка с крысами кругом война и смерть убийство нубов так нет прислали всех добить проснулась сука и вместе с этим не то что мир весь стал совсем другим и даже земли старые теперь порой уж не узнать так целиком была изменена эта механика родная и в общем все что делала ладву ладвой подумки просто выдрали почти что целиком в новом обновлении Gods of Destructions, конечно, остались и Войны за замки, пока ПК, и упоительный хардкорный гринд. Хотя и он был упрощенный. тот отец, что раньше вот достиг всего до обновления, то да, отец. А новые, что привалили толпами? Нет, в них нету того желания качаться, а потом как выгнуть всех, и чтоб стонали и рыдали толпами на форумах и в личку, нет. Теперь тут больше тех, кто данжики предпочитает суровейшим осадом. А мелкий махач, внезапно вспыхнувший, ну где-то на полянке за горстку мобов или сорванный сварлорда паровоз, ну крайне маловероятно, что он минут за 20 разрастется и превратится в многосотенную битву. Ведь надо фармить. Там данжик, там еще чего-то. А те же битвы теперь, ну нечто уже настолько плоское, без души. Кругом столбы сияющего света и деревья. Деревья и столбы. И ты такой сидишь и слепнешь. А в группе уже листа стало семь, и вас-то меньше так мало. Нате, все теперь ну как один. Те почти что 35 разнообразных классов просто вырвали и все. Неважно, кем ты был, из воинов, лучников, поддержки, магов, плясал, шары там кастовал или вонзался во всегда нестройные ряды врагов. Теперь на пути к овейному славой капу каждый должен выбрать для себя один единственный, похожий на другие классы. Остались кое-какие расовые фишки, но это далеко не то, что было. Когда буквально танк на танк или вар на вар они похожи были. Все со своими тактиками носились, убивали, умирали, меняли что-то и снова в бой. Теперь же Ауэн, он стоп и да, деревья и столбы. Столбы, деревья. В общем, все то, что было самым важным, целиком в линейдж разбили в дребезги. А было как? Буквально каждый класс в правильных руках неугомонного бойца, который к славе рвался сквозь сотни собственных смертей, в итоге мог стать той самой страшной машиной беспощадной смерти. Будь ты хоть трижды унылый и убрумый котовод в обнимку со своим ужасным спутником, ты мог там стать грозой всего Олимпа. Всего-то там делов: надо быть правильной а сверху баф. И от кого тут, к слову, от саного унылого дефолтового бафера или вот от тех оставшихся в сияющем кислотной красотой дистракшений, скрещенных саппортов? Ну нет. Найди сначала толпы тех вот классов, что бафы продавали устал или пробегая по товарищам из клана. чтобы бафнули все прям как надо, и зелий там, и таликов охапку. Прочнее привязать прямые руки, лишь тогда уже вот в бой. А сколько времени займет тот путь, ну кто же знает. Когда-то путь к всему занять мог очень много, а в хай-файв там все же было как-то проще и быстрее. Ладву показывали уже с давнишних пор. Но все эти разнообразные пути развития героя не позволяли замереть на одном месте. По несколько волн с собой, по несколько разнообразных сетов для самых разных ситуаций, чтобы при встрече с любым из 35 доступных классов суметь дать в щи и по-другому думать путь к мгновенной смерти только уверенно виляя в рамках собственного класса ты мог там побеждать нет были маги но даже вот они не полагались на спам одной говёной кнопки а сверху этого заточки строго правильным путем продуманность вообще во всем проточке пушек в атрибутах скиллов заточки плюс сап-класс идут скиллы в комплекте бежа такая что как надо и тоже было бы неплохо пару сетов в общем буквально сбор бойца из составных частей а цель уметь быть строго мощным в любых возможных обстоятельствах всегда неважно то ли то показ тэхана качи дуэлька Честно, когда и враг перед тобой и оба два готовы или клан вар и ты сам фраг гоняешься за фрагом для своих или огромные осады и борьба за земли с огромными кочующими толпами и при этом перед глазами не сплошная вспышка света а видно все и даже стрелы пущенные кем-то там из лука что до сих пор без тетивы летят дождем на голову твою и ты их видишь и нету скилла спама по откату обычные атаки при правильном эквипе бафе ну и всем что раньше говорил порой куда опаснее скиллов и это чувство наслаждения когда критует обычная атака у каждого свои задачи, но каждый это уникальный класс, уникальный воин и стиль его не менее оригинальный. Вот этого сейчас катастрофически не хватает в годе. И вроде есть ведь все и даже стало больше, но вот утраченные по пути к домохозяйкам заморочка с тремя десятками героев, десятками различных сетов, эквей по сотнями наборов и тактик нагибания ладву лишили шарма. Все это и Олимп в конце концов, ведь превращали игру в одну большую кибердисциплину, где сотни воинов сражались ради и геройства и вкусных плюшек, пушек, прочего всего, тихонько набираясь опыта от боя к бою и постоянно совершенствуя себя в сражениях против огромного разнообразия врагов. Меняли сеты в полубою, продуманно лупили по хаткеймани. ладошкой шлепали по клаве, юзая все то, что уже успело откатиться. Как там же говорится, миллионы угорели по ладве, дышали этим хардкором, но он ушел, оставшись на отдельных фришках, пока все остальные убежали унылым новым далям. Но собственно и те, кто давно еще играли, уже и не найдут наверное столько времени, сколько надо для игры на офе. Я не нашел. Ушел в итоге понагибать к ДФО по старой памяти, ну а после обзора Линейш 2. А там остался мир нетронутый, великий, что гордо именуется Хай fi Стоит на тверде сборки европейской официальной аникревейшей явы, что у многих уж больше года принимает, при этом угоревших по хардкору алдскульных игроков в свои владения, при этом рейты разные на нескольких сервах, что как бы четко. Мне подошел x20. А вам, ну, может быть, x2 или x30. Рекомендуем всем, кто любит старые. Если начать играть прямо сейчас, получится вкачаться очень быстро. По акции любой из новых воинов огребят несметные богатства и подарки, среди которых не только бафы на экспуд, а прочие обычные вкусняшки. Вам лично выдадут мешки, в которых сеты лежат бижи, брони и пушки, плюс львы до мотоциклы, агатионы и питомцы, и бафов пачкам. И в общем все, что вам поможет быстрее продраться к небесам, а там найти врагов и окунуться в